Здравствуйте дорогие друзья с вами Артур Роуз и сегодня у нас будет закрытый бонусный урок. Данный урок сможет посмотреть только тот кто вступил в мою группу вконтакте. Поэтому если вас еще нет в этой группе и вы хотите посмотреть бонусный урок то обязательно вступайте в группу прямо сейчас. Ссылка будет в описании под этим видеороликом. Ну а если вы уже вступили в мою группу то я вам желаю приятного просмотра. Пока-пока.